Приветствую всех любителей видеоигр. А это, я думаю, будет заключительная часть. А, who's Кто такая Лила на самом деле? Все-таки, знаете, я так помню, что в этой игре присутствует своего рода лор. Правильность прохождения. Это можно даже как-то ну, с помощью монтажа сделать, чтобы... Ну, типа кинофильма, который будет иметь правильное состояние прохождения всей игры. Потому что, в принципе, вот, если мы даже возьмем... А... А я, наверное, у меня нет такого сохранения, да? Наверное, нету. Хотя вот если смотрите, если мы возьмем начало, то в принципе все начинается где? Все начинается на вечеринке. Потому что когда мы сюда приезжаем, как только мы приходим в локацию, все у нас пропадают предметы, там ключи и так далее и тому подобное. Все начинается на вечеринке. После вечеринки у нас... А нет, вру. А нет, не вру. Все начинается на вечеринке, по сути После вечеринки У нас Я не помню, что это за адрес да. Сейчас, давайте съездим сюда, не помню, что адрес. У нас опять пропали все предметы а, угу, угу. а Это, получается, адрес Где мы сейчас находимся Это Адрес пожара дома То есть, вот это дом Это просто дом, все понятно то есть это наш первый дом идет, это первый дом, это дом Татьяны. Сначала у нас идет, получается, вечеринка, после вечеринки дом Татьяны, после дома Татьяны есть два варианта: либо наш старый дом и потом едем к ВБР, если мы все узнали, узнаем, то естественно. Ну, лазим в компьютер по файлам, открываем доступ и так далее. то нас встречает ФБР? Если нет, что, скорее всего, по факту должно было происходить, мы этого не, не узнаем. Мы едем уже в школу. Как раз это, спуска... это получается все в течение месяца происходит. И после школы у нас уже идет что? Дом Марты. И уже оттуда, в зависимости от того, как поступал наш герой, все идет к тому моменту. Но не забываем, что мы обязательно, обязательно с домом марты будучи в неком недосознании попадаем если мы попадаем в больницу в больницу то знаете что я сейчас понял то сто об процентов обвиняют бывшего парня татьяна я забыл как его зовут его сто процентов обвиняют в убийстве потому что нас скидывает с крыши мы выживаем и потом удаляем из сознания, из сознания Лилу. Ну, не факт, что удаляем, но она пропадает из нашего сознания. Это, э, это пункт правил номер 33. Помните, в пятой или в четвертой По-моему, в пятой. В пятой серии, получается. То есть, это в предпоследний на данный момент. Либо в четвертой. Я что-то забыл, на самом деле. У нас есть быстрый пункт 33. У нас везде связано число 33. Чтобы вы понимали, у нас есть кабинет, там а, наша палата, кабинет и еще где-то число 33. То есть оно попадается очень часто, настолько часто, что прям вообще капец. Но нас интересует кабинет Ю. Из прошлых частей я все убрал лишнее. О, обманты О, боже. Прости меня, Вилл. Все никогда не бывает так просто, а? Детектив. Ты. Ты провела меня, Лила. О, ваше страдание имеет восхитительный вкус, детектив Такого пира у меня за сто лет не было Так, стопы, что происходит? Это как... Окей, ладно Знала бы я, как вкусна ваша боль То никогда бы и не выбирала вы ли ему в качестве хозяина Ты отвратительно, Лила О, грубовато с вашей стороны ну, я хотя бы не убийца невиновного мальчика, детектив. Тебе нужно уйти. Мне. Мне нужно побыть одному. А, я понял, блять, как меня это бесит. Я понял, что произошло, если честно. Если честно, я понял, что произошло. Но мне этот момент не нравится. Он неправильно сработал. Это момент обманутого. Я вам покажу чуть позже, если мне сейчас дадут все доделать. Я покажу, как это. Ну, че, почему это так сработало. Так, а почему игра не запускается? Вы видите черный экран, поэтому это самое. Поэтому все вот так. Если сейчас, кстати, комната Ю не будет, это будет вообще угарно. Потому что, чтобы достичь комнаты Ю, там надо всю игру заново там перепройти. Загрузить игру, загрузить. Вот. Так, пожалуйста, выбери карту. Почему-то диалога, как вы видите, начального у нас нет. Но просто получается то, что Детектив Ю давным-давно следит за виллом. И видите, я вот тут вот, вот карточки уже слушал, но я их решил убрать, потому что мы я хочу взять каноничность истории. Она именно в последовательности, как раз как лежат эти карты. То есть они вот в такой последовательности идут, кроме пары карт. Я вам потом объясню, почему. Так, поедем Колесо Фортуны. Мы это выполнили на первой же серии. Вот оно, Колесо Фортуны. Я его получал повторно. Поехали. Что значит наше Колесо Фортуны? Кто это был? Это вы. Вы разве не слышали наш разговор? Слышал, конечно. Но она называла тебя Лилой. А ты его, Вильям? Ну да. Ненужные конопленки ведь должны где-то находиться. Вот вы и находится там. Пришлось с ним провернуть тот же трюк, что и он там в башне. Это которая... Которая находится в лесу. Та, в которой есть пропасть и маленькая проекторная. В ней лежат все предыдущие катушные плюнки. Итак, ты заполучила колесо, и зачем оно тебе? Зависит от того, кто у руля. Про лес, помните? Я не просто так сейчас вы выполнил все концовки и пришел сюда... Uh, не показывая вам прошлые карты. Тут как раз-таки очень много того, что раскрывается вне лора. Теперь мы весь лор знаем. Если кто-то что-то не помнит, естественно, можно вернуться к серии, посмотреть какой-то определенной серии. Так, все зависит от того, кто у руля. Я обычно от них избавляюсь. А вот Вил любит вставлять их обратно в проектор. Любопытно. Пожалуйста, выбери карту. То есть вилл а, используя катушки мало того что их мог возвращать на место и хранить где-то как вот эту катушку которую он держит у себя колесо фортуны или судьбы и так далее может держать у себя так еще и это самое а, так еще и продерживать все это дело так поехали дальше повешенный а, я думаю, ты после этого исчезнешь Это после того момента, когда Вилл поменял катушки местами То есть мы получаем колесо фортуны Потом опять же такие взрывы Идем уже к тому моменту И вставляем колесо заменяя То есть мы вставляем все заменяя ее колесо на себя Чтобы от меня избавиться Нужно чуть больше, чем выкинуть дурацкую катушку Да, ту пленку создал Вильям Но меня-то внутри там нет она лишь немного похожа на меня. Совсем как та сучка Таня. Почему вы одинаково выглядите? Все видят твою внешность одинаково? Черви Лоуренса, да? Хотя есть и те, кто видит лучше других. Пожалуйста, выбери карту. Как ты можешь заметить, у нее проекция... Проекция, она не физическая, потому что она через мое тело разговаривает, она в моем теле, но когда говорит Лила, стопроцентная Лила, а чаще 90% времени с Ю всегда говорит Лила, всегда показано именно как проекция, то есть даже если, смотрите, даже если мы поменяем палитру, допустим, на эффект мид, это красная такая, это проекция, надо на самом деле классик выбрать, в классике, в классике, очень ярко, но очень хорошо понятно, что это точная проекция. Но мне нравится палитра все-таки вот эта синеватая. Она не так режет глаза. Либо синеватая, либо желтоватая. Вот это вот, либо кофе бинс. Она как бы не дает так уставать глазам, поэтому на нее приятно смотреть. Ну и тем более, мне кажется, он тоже чернокожий. Не знаю почему, блядь, почему я думаю, что доктив какой будет чернокожий. Ладно, поехали дальше. Так, идет дальше шут. То есть вот эти две это с одной концовки. Или даже вот эти три они идут с одной концовки. Я просто плохо помню. Сейчас узнаем. Моя любимая карта Таро. Дурак. Понимаю. Жаль, что мы сейчас здесь. Да, похоже то, что сделал Уильям там в лесу, так ни на что и не повлияло. Там в лесу. Это там, где стоит катушка. Которая мы не, не трогали вообще. Впрочем, мне нравится представлять его в ином месте, с замутненным созданием, подобным ребенку, таким, как дурак Второй. Он не накапливает и не размышляет над мусором окружающего его. Он просто существует. Хм. Поэтому вы и завидуете людям, не так ли? Вы не можете существовать подобным образом и полностью зависимы от пищи, которую мы вам даем. Хм я никому не завидую бессмысленно мериться осколками стекла даже если тебе кажется что один из них твой Ха, пожалуйста пойдем дальше дальше идет смерть смерть это тогда когда мы не закрываем глаза перед той хер хероборины да я даже не знаю точно что это такое ты боишься смерти хм, я никогда не жила так что не знаю а вы. Не знаю. Я столько раз умирал, но за каждым поворотом меня ожидало новое сновидение. На своем пути, пути говорили ли вы хоть раз с шестируким человеком со змеиными глазами? Это отсылка на перевернутую карту в секретке. 15-й 15 карты, по-моему. Но я покажу сейчас. Я говорил лишь однажды. Когда вы покинете этот сон, вспомните, что он вам сказал. Вы сейчас совершенно особом положении. Вы обладаете возможностью либо вновь запрыгнуть в колесо, либо навсегда освободиться от снов. Не потратьте ее даром в этот раз. Позвольте смерти быть окончанием, Ю. Но нам нужно вернуться к сновидению. Как жаль, что мы должны. Я бы хотел иметь возможность еще с вами так поговорить, Ю. Пожалуйста, выбери карту. Это что-то наподобие своего рода где они находятся. Такое некое предпространство по а, попу башня солнце по моему нет этой карты здесь нет эта карта есть а, на главной странице игры именно самой игры если вам очень интересно придется поискать потому что она там есть как гифка типа перевернутой там же подсказка на 15 концовку в стиле башни сила стрэндж что? Что произошло? Вил признался. А, помните, когда я в копами очень-очень много вырезал лишнего? По-моему, во второй или даже в третьей серии. По-моему, во второй. А, когда мы пришли к полицейским, довели допрос, там потом резкий переход, и все, и конец. Это как раз-таки фишка того, что это концовка. Концовка того, что им признается, и все. То есть ему не хватило духу сказать правду. Потом я, конечно, потратил 4 часа своего времени, блядь, подбором диалогов, действий и вообще перепрохождением с самого начала, потому что некоторые действия пришлось полностью переиграть, чтобы меня не спалили в конце. А раскрой секрет. В конце, когда мы приходим в дом Марты, можно переиграть это дело, не запугивая нашего соседа Марты и сказать, что мы пришли, блядь, Убирать блох Или там всяких тараканов и так далее Он нам поверит э -э Он там скажет, спросит, спросит в какую мы квартиру Мы скажем ему в 97 -ю. Он скажет, что надо бы это уточнить э -э Вил говорит, что у вас же есть номер А он говорит, что он забыл с собой телефон И Говорит, что он потом обязательно проверит Вил такой, Марта не живет в 97 квартире Поэтому все будет хорошо Приходим к Марте Просто ее с улыбкой убиваем Без злого лица, потому что она закричит Убиваем ее и все. И потом, переиграя диалог на самом высшем уровне, вы уже знаете, там уже видео, мы попадаем в концовку хорошую. А вот та, что если Лил признается. Это было запланировано, Лила? Я думал, это все по-другому закончилось. Не пойму. Видите, из-за того, что он находится в нескольких реальностях в целом, он думал, что как раз-таки закончился именно так, как нужно было мне, чтобы он подставил другого человека. Вы слышали о саде садивитывающихся тропах, детектив? Это она сейчас про древо наших концовок Рассказ Ворхеса Кстати, интересно, стоит почитать, наверное Да Не, но ну я понимаю, у истории могло быть несколько возможных развязок Вот, мы к этим пришли Не нужно быть гением, чтобы понять, что пути развития сюжета может быть несколько Не просто так, я из-за этого переиграл все это дело Но какой из них произошел на самом деле? Ха, вы не понимаете? Все они произошли, но типа в параллельных мирах, да? Нет, в нашем мире, дурачок, но какой из них каноничный? Все они, и ни один из них. Вам кажется, свойственно считать одни сны важнее и реальнее других, детектив? Советую вам пересмотреть свои взгляды на жизнь. Все они одинаково эфемерны, все они не более чем сны, Пожалуйста, выбирайте карту Так, а теперь справедливость Это как раз та концовка, когда меня именно палит Итак, место, в которое мы впервые встретились Ты, возможно, не знаешь Но я внимательно тебя изучал, Лила С момента, когда Уильям проснулся в своей квартире То есть тогда, когда она ему передала контроль И до самого конца И как? Помогло это вам? Пока нет Я все еще не до конца уверен Честно говоря, черт его знает, что произошло до и после сегодняшнего дня. Сегодняшний день, это все в зависимости от того, как мы считаем, что мы считаем настоящей концовкой. То есть, либо его посадят, либо нет, либо он умрет от того, что его скинули с крыши, но тогда бы они не познакомились, если скинули с крыши. То есть, есть два варианта, три точнее варианта. Либо он садится в тюрьму, либо он остается просто в победителях, либо он подставляет другого человека. И после сегодняшнего дня. Уважаю вашу прямоту, детектив. Как вы думаете, правильно, что вы ему вынесут приговор? А, эта карта именно тогда, когда ему вынесут приговор о том, что он убил. То есть, ну, как бы, процентов Это он сам сознался, когда... Я не уверен А, нет, сила это когда он сам сознался А здесь его спалили с поличным То есть там был и крик, и это и Дженкинс И э, сосед вот, подтверждает, что приходил мальчик И потом э, с ним будут говорить Потом ведь что-то приходил именно этот мальчик Все сходится и бла-бла-бла Видишь ли, в тот момент я не очень хорошо знал Вильяма Если совсем честно, я чувствую себя обманутым я не знаю, был ли это финал победой добра. Или уж ужасной ошибкой. Жаль, детектив. Вас, как и меня, нелегко насытить. Обсудим оставшиеся карты. Конечно. Выбирай. Вот такие вот. Луна. Луна я уже не помню с какого момента. Сейчас мы узнаем с какого момента. Так вот, как они встретились. А, это именно встреча на... Получается, на тусовке Нила Приятно видеть, как у Уильяма появляются друзья То есть, это тогда, это прямо именно когда мы пришли на, на тусу Хм, они ему не друзья Вы видели, какими глазами они на него смотрели, когда... Мы что, ревнуем? Что? Мне такие сантименты... Не я... Ха, ха ну ладно, ладно. А что это было за человек там? В углу. Помните, вот этот вот неизвестный, которого мы к нему подошли, друг на друга посмотрели и разошлись. Незнакомец? Вот, вот, да, да, да. Да, он был похож на Уильяма. Не так ли? Тишина, замолчал. Просто он обычно не так выглядит. Интересно, как он обычно выглядит, блин. М -м? Пожалуйста, продолжим. Интересно, как она обычно выглядит Императрица перевернута То есть вверх тормашками Тебе известен термин Пожирающая мать Его вел в обращении Карл Юн Термин описывает архетип Мать чрезмерно заботливая Однако в той же степени эгоистичная Мать, пожирающая свое дитя Отрезающая его от внешнего мира Отвратительно Многие бы с тобой согласились. Но у тебя хорошие отношения с твоей матерью, Лила. Вы шутить пытаетесь, детектив. Ха. Нет причин быть такой враждебной. В конце концов, это ты сюда пришла. Пожалуйста, выбери карту. Кстати, я, получается, в роли Лилы, потому что... А, я, Она говорит, что это ты сюда пришла. Это я сюда пришел. Так, идет потом император перевернутый. Есть императрица, есть император. Тоже перевернутый верх тормашками, естественно, Таро. Кто такой принц? Никто. Когда вы спрашиваете, кто, вы лишь пытаетесь указать пальцем на одну из этих дурацких катуш... катушек из пленки. Принц это не кто-то. Если вы хотите увидеть свет проектора, не нужно изучать кинопленку. Хм, зачем тебе самой тогда нужна катушка? Для меня это якорь, через который вы, люди, способны меня воспринимать. Черви пытались сделать из нее инструмент. Они создали катушку искусственно. Им не повезло, что на ней было изображено именно мое лицо. Ничего не могла с собой поделать, ведь я всегда прихожу, когда меня зовут. Но я существовала еще до всяких катушек, как и мой отец. О, у нее даже и отец есть в целом. Так, а вот верховного жреца или верховную жрицу я не помню, какую карту опасно брать. Но вы поймете как раз таки из того, что было в самом начале. По-моему, вот это. <свистит> <свистит> <свистит> не хочу об этом говорить. Пожалуйста, выбери карту. А, бля. Есть небольшой косяк с верховным жрецом. А, игра по задумке разработчика не может сделать обманутого и э, вот это то что я сейчас достижение получил э, короче по действиям разработчика нельзя получить два достижения в верховном жреце то есть он не будет с нами разговаривать про эту карту вообще вообще больше не будет с нами разговаривать про эту карту но скажу одно он там что говорит, просто не знаю почему-то неправильно игра сработала, на самом деле я был обманутый, он меня застрел... застрелил, потому что я сам себя застрелил, но она сработала неправильно, походу, потому что не было синхронизации, не синхронизировалась игра. Так вот. Он там как раз-таки говорит про червей Лоуренса, как раз про этих самых червей весь разговор ушел о том, что если нету того, кто будет ее питать, и никого из более, кто ее хотя бы видел, в плане, видел, насколько, насколько видит ее, в принципе, Вил, то есть таких же носителей, которых она может использовать. Так как эти три носителя были, был первый, самый старший, потом помладше отец, а потом сын. Из-за того, что отец, получается, хотел а, не то, чтобы ее вернуть, а просто практиковал это, он практиковал еще более могущественную вещь, от чего он спрятался от нее, вообще от всего, он в небытие теперь в целом вообще в небытие, то есть вечная жизнь небытие и так далее и тому подобное, но непонятно где, то есть там под, под пространство своего рода. Uh, самый старший, то есть, как я понимаю, дед или... Ну да, либо это дядя, либо это дед, я не очень понял, который хотел нас убить. Помните, у нас в депо загнал. Я вот сразу понял, что, бля, здесь что-то не так. Он нас точно хочет кончить, потому что хочет эту Лилу себе обратно. Uh, потому что она предпочитала Виллу, потому что то, чем он ее кормит, это лучше. Ее обязательно, ее нужно кормить эмоциями. Вот в чем фишка. Но Вилл-то безэмоционален в целом. Но болью и страданиями она подкармливается. То есть вот она убила вот эту Таню и так далее. Там вообще все действия, которые она совершала, она подкармливалась этим. И в конце, и в конце, когда он ее хочет застрелить, он говорит, что если убрать всех носителей, то ты все, ты исчезнешь. И он достает пистолет и стреляет в Ильяма. И вот эта вот начальная концовка, которую увидели, что она вселилась в его тело и начала его пожирать, скажем так. Она захватила его тело. И теперь ему бы пришлось бы убить и Вильяма, и себя. То есть он убил Вильяма, а она пересела к нему в тело. Теперь, теперь до меня, я вспомнил до меня дошло. Она перешла к нему в тело, в его. И все, ему придется только самоубиться, чтобы ее тоже изгнать полностью. А он, Ю, своего рода... Нельзя назвать его физическим телом. Он, он тоже что-то непонятное. Он тоже не очень понятное что... Он вроде везде и нигде, как-то так. Он вроде и живой и, и сложно сказать. Так что перейдем к верховной жрице. Что ж, все-таки кто ты такая, Лила? О, я Тульпа Вилла. Он создал меня после того, как я его мама, как его мама погибла, чтобы... А, не, не, не, не, погодите. Его мать погибла, он ее создал. Не, я мстящий дух Таник Кеннеди и... Да не-не-не, секундочку. Я научный эксперимент, который проводит правительство США, чтобы промыть мозги своих граждан и... Да или я все-таки банальная метафора ментального насилия, уже набившая всем скомину. А может я извращенное воплощение поломанной психики, вил... поломанной психики Вилла? Ха. ну выбирайте кто я, детектив. Все, играешься? Не волнуйся, Лила Я не остановлюсь, пока не узнаю Пусть я и кормлю тебя в процессе То есть, видите Прошу, продолжайте, друг мой Пожалуйста, выбери карту Да, Верховная Жрица не так много нам и раскрыла Так, любовники А, бедные вы Он заслужил это, ю А, это как раз-таки, когда мы приехали к Тане на адрес Получили его, не помню как приехали к Тане на адрес и, сука, увидели то, как она с ней расправилась с помощью незнакомца, который был похож на Уильяма. То есть, вы знаете, что самое такое достаточно удивительное? Когда Таня проснулась, точнее, Таня оказалась в квартире, она увидела и Лилу, и незнакомца, и Уильяма, и говорила, кто эти люди и так далее. Там подумал, если это какая-то шутка и бла-бла-бла, и все такое. Вот это меня немножко удивляет. В конце концов, убить эту негодницу его идея. <соценно> я тебе не верю. А почему нет, детектив? Вилл думал, что она, это я. Видимо, он меня настолько ненавидел. Он решил, что я вернулась за ним. Я ведь только помогла ему закончить то, что он сам закончил. Вилл не убийца. Пожалуйста, пойдем дальше. Все, осталось несколько карточек. Солнце. Солнышко. О чем это вы там говорили? Машина страдания, это я? Это в кафе, это в кафетерии, когда я в кафешечку приехал. Все, все всегда должно быть о вас. Не так ли? Что? Я? Ну, то есть, мне все равно. Если хочешь, мы можем поговорить о чем-нибудь другом. Что она имела в виду, когда сказала, что мое любопытство оставляет вас в живых? Вы ведь так близки к разгадке. Вы сами-то это понимаете, детектив. Просто ответь на мои вопросы, Лила. Почему ты сказала, что мне решать придешь ты или нет? Ну уж, детектив, вы почти у разгадки. Не могу, я все равно пока не понимаю. Прошу, ну почему ты просто не можешь мне прямо сказать? Пожалуйста, выбери карту То есть она не ответит на его вопрос Две последние карточки Башня, как раз таки та самая башня Которую Которую я смог получить И все-таки Изгнать ее из своего тела Обманщица оказывается обманута сама Можно и так сказать Он играл нечестно Виллу бы только лучше стал, если бы он отдал мне свою катушку что это за катушки? Что на них записано? Это всякий мусор, который вы, люди, собираете в течение жизни. Воспоминания, привычки. Хотя иногда и что-то полезное попадается. Ты сейчас про себя? Разумеется. Вам людям все равно, ведь нужно меня как-то себе представлять. Чтобы вы смогли построить проекцию меня. Так же, как вы выстраиваете проекцию других людей в своей голове. Ваши личности просто бессмысленные кусочки кинопленки освещенные принца разве ты не то же самое? О, детектив, я гораздо больше, чем это. Так, едем дальше. Последняя карта. Фух, я забыл, называется Джудмент. Какой странный исход то, что произошло с Майклом, это неправильно А, вот, да, точно, мы обвинили Майкла в конце Точно, не парня, а того, у кого была эта вечеринка О, вам так жаль Грейвса? Или Грейвса, стоп А, или Грейвса мы взяли Нет, Грейвса, Грейвса, потому что нас сбил и так далее того, Точно, Грейвса, мы обвинили Грейса, Точно, если бы я только мог как-то повлиять на его судьбу У вас есть возможность изменить то как развиваются некоторые события. Не пытайся вызвать у меня чувство лужного спокойствия, Лила. Даже если бы я что-то изменил. В саду ветрячихся тропок не всегда будет одна ведущая к ложному обвинению мистера Грейса. Да. А эта карта объективное тому доказательство. Неплох, детектив. Многие пытаются себя обмануть убеждая себя, что лишь одна тропинка сада реальна. Однако, все они существуют одновременно. Они пересекаются. Странно, но иногда кажется, что они диктуют логику друг к другу, даже не будучи связанными напрямую. Вот, как раз таки я и говорю, что у игры есть, сука, свой лор. И чтобы его понять, нужно проходить по-разному. То есть мы его именно осознаем в будущем, прошлом, будущем. То есть было... Сейчас, было, сейчас, будет, есть. То есть, в таких вот примерно параметрах мы узнавали наш лор игры. Именно правильность лора. Несмотря на это, я до сих пор не могу составить пазл целиком. Так ли вам это нужно? О да, я должен сделать это. Я не думаю, что смогу найти покой, пока мне не будет ясна каждая малейшая деталь. Мне кажется, я должен это сделать, чтобы узнать, кто ты лила. Ну, увидим. Warning, warning, header at uh, end part two. Что? А, это со стороны Лилы, которая смотрит на детектива. Опять же таки. Если так проще понять. Личность похожа на кусочек полупрозрачной кинопленки. То есть, это, кстати... Это вроде лево сидит, но это Вильям одновременно. Типа вилья Вот так вот. Она лежит в лучике света. Свет же в этот момент думает, что он и есть эта пленка. А Свету разве не хочется узнать, кто он такой? Я знаю, что сам бы это хотел узнать. Ни пленка, ни свет. Сами ничего не хотят. По сути, на пленке просто написано. Я хочу знать, кто такой Свет. Я не понимаю. Это как, когда читаешь книгу. Сами по себе персонажи – это набор букв. Но ваше внимание как бы делает их живыми. Как будто они отдалживают ваше сознание в качестве пространства для симуляции себя. Для отыгрывания их личности. Подобно ходячей машине, работающей за счет силы ветра. Ваше внимание, как ветер, заставляет ее двигаться и жить. Но в состоянии покоя она теряет любой смысл. Хорошо, ты в свою очередь. Ты каждую секунду создаешься перечислением многих лучей внимания. Так? Все верно, да? Но если я избавлюсь от всех, кто тебе думает, ты не исчезнешь. Почему? Ну что ж, давайте я вам просто расскажу. Бля, она рассказывает только ему, уже в своей проекции. Но не нам. Нет, нет, черт нет! Иногда же кусок пленки создается таким образом, что однажды поймав лучик внимания, он пытается сделать все, чтобы оно оставалось на нем. Он создает лабиринты и необычайные фракталы тайны. Красота же его заключается в том, что его структура не случайна. В ней всегда есть внутренняя логика. А также существует единственная верная интерпретация нерратива. Но разве ее возможно как-то узнать? А я не знаю. Этот кусочек кинопломки всегда создан так, чтобы быть почти объяснимым. Но малые несоответствия и недомолвки обычно предотвращают формирование финальной целостной картинки. То есть все это было ради... Да. Да. Должно быть это самая злая и самая последняя твоя шутка. Последнее тайное достижение. А, мне кажется, из-за того, что она ему сказала на ухо... Блин! Мне теперь стало очень интересно, почему она не исчезает. Она же сказала это детективу, но не нам. Это прям реально оставило прям вот эту вот каплю такого некого сомнения в душе, ну не то чтобы сомнения, а именно задуматься, задуматься теперь о том, может быть, блядь, 5... Вероники за проявление ее лица, о, -о, о, мы теперь знаем, чье лицо было взято в плане Лилы и так далее, и тому подобное, блин, а сколько времени-то прошло, уже, наверное, вообще тьма, блядь, реально полчаса, прикиньте, полчаса я разбирал карты, ну, вот мое-мое предположение, что стоило ей с кем-то поговорить, Вилл с кем-то поговорить, рассказать об этом хоть чуть-чуть, то есть хоть кому-то об этом узнать, то все. То есть вот они читают про... Они прочитали дневник. Мы знаем 100%, что копы прочитали дневник. 100% они были у него дома. То есть все просто, они прочитали его дневник. А... Это в одном из моменте допроса будет понятно, но не у вас. У вас этого не будет понятно, потому что я там столько всего пер перепробовал, блядь. Что в одном из моменте мы точно знаем, что они были у него дома. Сто процентов были, сто процентов знают. Мое предположение то, что она не умирает, потому что они хоть кто-то знает. Кто-то видел Таню, кто-то видел Таню. И очень много, да. Все, это та же самая Лила, грубо говоря, все. Ну еще, как бы, еще вот этот детектив Ю же как бы, может быть одним из носителей, потому что он с ней всегда напрямую разговаривал, Как минимум. И мне кажется, что он сказал, что это самая злая шутка, Блять, из которых он знал. Ну, хуй знает. Сложно. Сложно рассудить полностью. И все остальное. Но, ну, как бы, если есть какие-то свои варианты, естественно, пишите. А так, в целом, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Мне очень понравилась игра, она, конечно, жалко закончилась. Если будет что-то подобное, предлагайте, пишите, всегда это только поиграть. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Спасибо, ребятушки, за просмотр. Пока-пока.